Уважаемые коллеги, добрый день! Мы с вами встретились на вебинаре. Мы будем сегодня изучать визуализацию артерий шеи. И в первую очередь мы выбираем на ультразвуковом аппарате пресс по каротидным артериям. По умолчанию он у нас уже сохранен, поэтому вы делаете то же самое со своей ультразвуковой системой. Пациенту на горизонтальном положении мы визуализируем в поперечной плоскости сосудистонервный пучок с правой стороны вы видите на экране общую сонную артерию. Мы ее выделяем в виде стрелочки. Внутреннюю яремную вену, щитовидную железу, правую долю, трахею. Дополнительно вы также можете увидеть гиперхогенное включение. Это передний край позвонка. Пациентка у нас с интересной анатомической особенностью вы видите, что позади правой доли щитовидной железы мы видим пищевод. Так вот, для того, чтобы хорошо начать наше исследование, нам нужно в первую очередь провести скрининг. Скрининг той области, в которой мы будем работать. Мы делаем легкие движения в верхнем-нижнем направлении, то есть к голове и к ногам, для того, чтобы посмотреть на всем протяжении общесонную артерию. Я немножко подправлю визуализацию. При этом у нас есть автонастройки, которые немножко улучшат лацирование ниже лежащих отделов, там, где общесонная артерия входит в брахиоцефальный ствол. Вы видите, как общесонная артерия идет от той зоны, где брахиоцефальный ствол разобщается на две артерии, на общесонную и на подключичную артерию справа. Также в этой зоне мы видим внутреннюю яремную вену. Проходим дальше. Немножко ротируем. Вы видите, что я не смещаюсь ни в какой отдел. Я стою ровно на стерноклейдомостоиду с правой стороны. Вы ее видите как раз в том пространстве, где верхние отделы нашего участка ультразвукового экрана, ограничены подкожно-жировой клетчаткой и внутренней яремной веной. Вот как раз вот этот промежуток, это и есть мастоидус. Так вот, проходим выше к зоне бифуркации. Вы видите, что у нас небольшая наводочка появилась, поэтому все таки автоматический режим повторно включаем, и появился очень хороший окрас общей сонной артерии. Проходим выше, у нас заканчивается правая доля щитовидной железы, и начинается как раз зона бифуркации. Вы видите, как общая сонная артерия разобщилась на две структуры. Чуть-чуть фокус поменяем. Разобщилась на две структуры, на наружную и внутреннюю сонные артерии. Сонные артерии у нас проходят выше, к зоне, где у нас располагается вход внутренней сонной артерии в полость черепа. Но мы так далеко не будем на линейном датчике смотреть, поэтому хорошо мы осмотрели зону общей сонной артерии сверху донизу и осмотрели зону бифуркации. На данный момент нам пока этого достаточно, поэтому мы завершили в осмотр скрининговый осмотр в поперечной плоскости и начинаем осмотр в продольном направлении. Хочется вам сказать, что... Как только вы закончили скрининг, вы уже в своей голове имеете определенные параметры общей сонной артерии. В первую очередь мы можем сказать, что общесонная артерия она анатомически верно располагается в пространстве. Во-вторых, она не увеличена. В-третьих, мы не видим в просвете общей сонной артерии никаких дополнительных включений. И самое главное, у нас стенка общей сонной артерии на всем протяжении ровная и тонкая. То есть мы исключаем однозначно симптомы такаясу на этом участке сонных артерий. Так вот, давайте мы переходим на зону, где у нас общая сонная артерия в состоянии продольном. Вы видите, что вот этот край, это нижний край, мы видим брахиоцефальный ствол, подключичную артерию, проксимальный отдел, и вот общая сонная артерия. Вы знаете, что общая сонная артерия делится на три сегмента. Проксимальный, средний и дистальный. Так вот, вот, -вот на этом участке мы понимаем, что в поперечной плоскости мы не заметили того, что у нас небольшой есть прогиб общей сонной артерии. Сейчас он явно виден. Это называется небольшая пологость общей сонной артерии. Она явно гемодинамически незначимая, поэтому нарушений со стороны спектра кровотока мы не должны зарегистрировать. Но пока мы не включили ЦДК-режим, мы должны еще сделать одну-единственную одну единственную манипуляцию. В первую очередь мы должны зайти на область бифуркации. Вот она у нас, вот эта зона бифуркации. Начало наружной сонной артерии, начало внутренней сонной артерии. И отойти ровно на сантиметр вот сюда, сделать небольшие движения в виде фиксирования экрана и померить комплекс интимомедиа. У нас должны быть три измерения. Вы обратите внимание, что наш аппарат он автоматически делает так, чтобы эта зона была у нас отчерчена. Обратите внимание, вот как раз на третье измерение. Видите, у нас небольшой наклон здесь, общей сонной артерии, поэтому все-таки. Наклоняется зона измерения, и как раз мы фиксируем комплекс на том участке, где должны. Он у нас составил у данной пациентки в среднем 0,45. Это отличный показатель. Мы четко понимаем, что пациентка не стоит в зоне риска по кардиологическим заболеваниям. Так вот, пришло время. Мы проводим теперь исследование в ЦДК-режиме. Самое интересное начинается. Включаем. Обратите внимание, у меня рамка стоит в другом направлении, то есть не по направлению к потоку крови, а по направлению противоположному. Мы меняем угол рамки, у нас сразу меняется цветовое окрашивание общесонной артерии. Он изменился. Мы говорим о том, что у нас кровоток идет по направлению от сердца. И самое главное, направление у нас соответствует тому, что направление тока крови от датчика. На всем протяжении ЦДК режим окрашивает сонную артерию полностью, полностью. Очень хороший спектр заполнения. Так вот, переходим на режим импульсно-волнового доплера и решаем вопросы дальнейшего спектра кровотока. Обратите внимание, что у меня угол стоит 60 градусов но при этом абсолютно никак не соответствует тому, что нужно. Нам нужно поставить вот так, чтобы линия прозвона и угол составлял 60 градусов, но данный участок измерения, вот по чем мы будем мерить кровоток, вот именно вот эта линия, она должна соответствовать тому, как идет ток крови. Поэтому он должен быть параллельно току крови. Мы изменяем при помощи наклона датчика. Бывают случаи, когда при помощи наклона датчика мы не можем это сделать. Вы видите, я не до конца параллельно поставила, поэтому меняем угол рамочки. Так вот, вот у нас появилась очень хорошая составляющая, потому что у нас угол наклона соответствует, у нас ток крови соответствует. Мы выставили хороший угол исследования, и поэтому мы понимаем, что мы все сделали отлично, прекрасно, и поэтому все то, что мы сейчас зарегистрируем в импульсно-волновом доплере, у нас соответствует тому, что мы должны получить, то есть ошибок не будет. Включаем. Вы видите, что у нас есть определенный спектр кровотока. Он однозначно соответствует спектру кровотока в общей сонной артерии. Мы видим, что у нас нет ретроградной фазы. Кстати, у молодых пациентов иногда ретроградная фаза присутствует, потому что у нас очень хорошие эластичные, эластичные сосуды, но вот у данной пациентки здесь абсолютно ничего нет. Так вот, это мультифазный кровоток с хорошей антиградной фазой. и он низкорезистентный. Вы видите, что диастолическая кривая у нас выше базовой линии, и конечный участок диастолической фазы, он высоко над базовой линией. Поэтому если мы рассчитаем индекс резистентности на данном участке, давайте мы посчитаем его, это систолическая скорость пиковая, это диастолическая у нас индекс резистентности составляет 0,67. Хороший показатель для общей сонной артерии. Проходим дальше. Кстати, у нас на аппарате есть такая возможность, что мы фиксируем все варианты кровотока на разных сегментах. Я вам рекомендую делать то же самое на своих аппаратах. То есть вы должны четко понимать, что вы должны зафиксировать спектр кровотока, вы должны зафиксировать диаметры, вы должны зафиксировать... Показатели по всем артериям каратильной области для того, чтобы написать протокол. Так вот, я фиксирую сейчас, что у нас в проксимальном отделе общей сонной артерии. Спектр кровотока 121 сантиметр в секунду, индекс резистентности составляет 0,68 Все. Это все ушло в протокол исследования. Так, переходим на зону бифуркации. Здесь уже немножко интересней. Почему? Потому что мы должны четко понимать, что у нас идет разделение общей сонной артерии на внутреннюю сонную артерию и на наружную сонную артерию. Это была вена в красном цвете. Я немножко изменю спектр кровотока. Он немножко заливает, поэтому хочу, чтобы смотрелось все ровно, чтобы у нас никакого алязинг эффекта не было. Хорошо. Но вот если на вене у нас никакого алязинг-эффекта нет, то общая сонная артерия, внутренняя сонная артерия, у нас появилась с некоторыми дефектами контрастирования. Все-таки спущение же, мы же артерии все-таки смотрим. Вот так хорошо. Так вот мы выявили, что у нас здесь есть две артерии. Одна чуть поуже, вот она проходит, а другая чуть пошире. Конечно же, хочется сказать, что вот эта широкая ⁇ это внутренняя сонная артерия. Да, она, возможно, это и есть, но давайте мы не будем говорить о том, что, что мы будем дифференцировать ее по диаметрам, мы должны по определенным параметрам ее дифференцировать. В первую очередь, а в внутренней сонной артерии не отходит ни единого притока, то есть она целостность имеет очень хорошую, и во-вторых, мы видим, что ни одного притока к внутренней сонной артерии не идет. Со стороны наружной сонной артерии мы видим, как от нее отходят некоторые притоки. Видите, вот дополнительная бранша это приток, который идет к верхнему краю щитовидной железы, который питает верхний край щитовидной железы, поэтому мы видим, что она в дальнейшем будет разобщаться еще на несколько притоков. Это уже у угла челюсти мы видим, что она проходит линейно. Единственное, что хочется зафиксировать конечно же, ее диаметр. Почему потому что она потихонечку сужается. Диаметр 2,2 ,2. немножко маловато, но ничего, на проксимальном участке мы видим, что диаметр более широкий и ее диаметр 2,8 до 3 это норма. Теперь давайте зафиксируем спектр кровотока. Вот я вам рекомендую. Чтобы четко отвечать на вопросы, это внутренняя сонная артерия или наружная сонная артерия, мы должны однозначно понимать, что спектр кровотока в данных артериях он меняется, и он абсолютно разный на двух уровнях. Давайте посмотрим, что у нас по внутренней сонной артерии. Видите, у нас немножко небольшой провал вот на этом участке. Я хочу, чтобы этот провал ушел. Так. Вот так вот. Давайте попробуем. Вот с этой стороны. У нас пациентка молодая. Мы видим, какой спектр кровотока в данном сегменте. Это нормальный спектр кровотока. Единственное, что скоростя немножко выше, чем хотелось бы. У нас 90%. Ну, либо пациентка у нас нервничает, либо а, одно из двух. Но еще вариант того, что у нас на этом участке очень близко к бифуркации. Поэтому все-таки у нас высокие скоростя на этом участке. А, это как признак ну, пока еще ничего не значащий. А, вы видите, что спектр кровотока соответствует внутренней сонной артерии. Единственное, что мне кажется, что немножко рисковат пик, мы видим, что есть хорошее спектральное окно. Хорошо. Да, и инцизура визуализируется очень хорошо. Это абсолютно красивый, хороший, фазный кровоток по внутренней сонной артерии. Отлично. С хорошим спектральным окном. Вот оно, спектральное окно. Оно не заполнено. Следовательно, в данной зоне мы не видим турбуленции. Нет турбулентных очагов. Но это очень немножко, скажем так, не всегда такой прогностический хороший признак, надо будет посмотреть, что у нас в дистальном отделе внутренней сонной артерии. Продвигаемся дальше, переходим на наружную сонную артерию и фиксируем кровоток. Чуть-чуть контрольный объем мы уменьшаем, для того, чтобы две трети сосуда фиксировать. И вот у нас наружная сонная артерия. Есть незначительная, очень маленькая ретроградная фаза, мы видим, что спектр кровотока в принципе соответствует наружной сонной артерии, он более застренный. Кровоток, который говорит о том, что у нас, во-первых, артерия питает периферическую часть лица, мышцы питает. И на этом фане мы видим незначительную ретроградную фазу, вот она, очень маленькая. Поэтому все таки у нас этот спектр кровотока соответствует наружной сонной артерии. И здесь также нет турбуленции в спектральном окне. Очень хорошо. Отличный спектр. Единственное, что я еще пока не зафиксировала параметры на своем экране. То есть вот сейчас я это все делаю. Мы фиксируем спектр кровотока по наружной сонной артерии. Мы будем фиксировать спектр кровотока по внутренней сонной артерии. Для чего? Для того, чтобы у нас вышел очень хороший протокол. Протокол исследования. Так. все, зафиксировались. Вы потом увидите, как я вам покажу этот протокол. Вы увидите, как очень хорошо и удобно в последующем его писать на исследование. Кстати, я вот переместилась очень быстро, ну как-то машинально получилось. Давайте мы с вами решим, что мы делаем дальше. Мы с вами от зоны бифуркации должны переместиться либо в дистальный отдел внутренней сонной артерии для того, чтобы отследить дистальные участки, либо мы должны перейти на позвоночную артерию. Я вам рекомендую не менять датчики и перейти на максимальный участок позвоночной артерии, то есть на первый ее сегмент. Для чего? Для того, чтобы комфортно было вам и пациенту то есть пока вы поменяете датчики будет немножко не ником... потом снова надо поменять датчики, чтобы посмотреть внутреннюю сонную артерию и позвоночную артерию хорошо не меняйте датчики переходите сразу на позвоночную а потом возвращаемся на дистальный отдел внутренней сонной. так вот для того чтобы перейти на позвоночную артерию нам нужно немножко сместиться назад по общей сонной артерии вот мы сместились очень хорошо. И теперь для того, чтобы вывести позвоночную артерию, нам не нужно двигать датчик ни в какую сторону. Мы просто его ротируем к латеральной стороне шеи. Все. Вот мы вывели позвоночную артерию, ее первый сегмент. Вы видите подключичную артерию, как раз место выхода позвоночной артерии, ее устье, и в дальнейшем продвижение ее вдоль позвоночника, но пока еще у нас артерия имеет высокий вход, и поэтому мы видим, как позвоночная артерия тянется вдоль остистых позвонков, то есть не заходя в позвоночный канал. Поэтому мы как раз фиксируем вот этот участок. Давайте зафиксируем ее диаметр. Она хорошая, линейная, объемных образований в просвете нет, стеночки ровненькие. Иногда мы видим, что в просвете позвоночной артерии есть атеросклеротические бляшки, мы видим у пациентов с тяжелой грубой патологией, как формируются стенозы, тот же самый стил синдром. Но вот в данном случае мы с вами разбираем анатомические параметры и как хорошо выводить структуры артерий шеи. И поэтому здесь, конечно же, мы взяли абсолютную норму. Так вот, диаметр нашей позвоночной артерии 3,5 мм, очень хороший диаметр. Посмотрим, на каком уровне она заходит в позвоночный канал. Давайте мы разберем с вами тот вопрос, как же фиксировать момент, в какой позвонок заходит позвоночная артерия. Мы просто считаем позвонки. От начала позвоночной артерии, вот у нас подключичная артерия, вот начало позвоночной артерии. И вот видите, вот такие вот две гиперхогенные структуры. Раз и два. Так вот, мы видим две гиперхогенные структуры, которые у нас выглядят как костная ткань, так и есть. Это костная ткань с эхотенью. Вот у нас две эхотени. В первую очередь это шестой позвонок, это пятый позвонок. Следовательно, вход в позвоночный канал у нас на уровне С4. Высокий вход позвоночной артерии считается... У нас на уровне С4 уже высокий вход. Хорошо. Давайте теперь мы с вами посмотрим. Кровоток. Вы видите, да, окрашивание в синий цвет. Он соответствует спектру окрашивания общей сонной артерии. Общая сонная тоже синий цвет. У нас позвоночная артерия в синий цвет, все идет от датчика. И теперь мы должны посмотреть, какой же спектр кровотока. Чуть-чуть ротируем датчик для того, чтобы поставить все параллельно, параллельно току крови. И фиксируем импульсно-волновой доплер. Обратите внимание, какой красивейший кровоток по позвоночной артерии в первом сегменте. Мы не видим ни зон турбулентности, мы не видим как усиливается кровоток на этих участках. Поэтому все замечательно. 77 и 4. Отличный спектр кровотока с нормативными значениями фиксируем на аппарате. Индекс резистентности составил у нас 0,76, пиковый индекс 1,7. Отлично. Продвигаемся выше вдоль позвоночной артерии. Нам не нужно никуда ротировать датчик, мы идем просто вдоль шейного отдела позвоночника, вдоль остистых позвонков. Вы видите, что мы можем зафиксировать, где входит в позвоночный канал позвоночной артерии, как она продвигается межостистых позвонков, мы видим именно эти участки. Там, где она фиксируется в позвонках, конечно же, мы не увидим, потому что есть определенные ограничения визуализации, но в межпозвонковом пространстве она прекрасно лоцируется. Мы видим, что у нас не появляется никаких зон турбуленции, нет желто-красного окрашивания, алязинго-эффекта. Поэтому мы понимаем, что здесь, в принципе, все должно быть хорошо. Но на втором сегменте позвоночной артерии, а это уровень входа позвоночный канал до уровня выхода из позвоночного канала, у нас как раз В2. v — это второй сегмент позвоночной артерии. Давайте мы посмотрим, какой же спектр кровотока на этом уровне. Фиксируем. В принципе, он у нас не сильно изменился. Чуть-чуть снизилась линейная скорость кровотока — Вместо 77 она стала 59,5. Да, возможно, у пациента есть небольшие экстравазальные компрессии на уровне позвоночного канала, но это нужно еще определить с тем, чтобы, э, что у нас дальше идет. Если она дальше будет снижаться, надо будет посмотреть в межпозвонковом пространстве все остальное. Мы, э, на данном участке также мы фиксируем кровоток и также мы ставим индекс резистентности. Okay, продвигаемся дальше Продвигаемся дальше вдоль остистых позвонков, и вот мы увидели что-то с алиазинг-эффектом. Это как раз у нас уровень В3, это третий сегмент позвоночной артерии, когда выходит позвоночная артерия из позвоночного канала и проникает в полость черепа. Что мы должны сделать? Мы должны зафиксировать скоростные параметры на двух участках. Первое — на том участке, как она выходит, вот как раз на уровне алиазинг-эффекта, и как раз на том участке, где она продвигается дальше в полость черепа. Так вот, у нас два замера будет. Но не забывайте про угол и про то, что мы должны соответствовать визуализации потоку крови и измерению спектр кровотока. Ох, как интересно у нас получается. Мы хотели норму, а получили не очень хорошую. Немножко инвентирую кровоток. Почему? Потому что я понимаю, что у нас как раз ток крови изменил свое направление, и поэтому мы такие цифры видим. Ну вот, замечательно. Мы посмотрели, как у нас позвоночная артерия имеет... Стенозирование на участке В3 — это как раз мы видим повышение скоростных параметров до 155,7. Я однозначно хотела бы это зафиксировать. Мы фиксируем так, что пациенту в последующем нужно будет написать это в протоколе, что у нас есть гемодинамически значимый стеноз на уровне третьего сегмента позвоночной артерии с со стенозом позвоночной артерии до 69 от 50 до 69 Так вот теперь у нас еще одна задачка задачка посмотреть как же продвигается этот кровоток в ниже выше лежащие отделы то есть ближе к черепу смотрим немножко нужно скорректировать угол, Давайте мы в эту сторону его развернем. Так будет нам немножко удобней. Вот у нас 60 градусов. Отлично. Все стоит примерно параллельно. Вот так вот. Ну вот, измеряем спектр. Опять инвертируем, потому что мы же изменяли до этого. Все, отлично. Чуть-чуть базовую линию Почему у нас вот такой двухнаправленный кровоток? Да, это зона как раз турбуленции. Мы понимаем, что у нас как раз здесь моменты стенозирования. Турбуленция продолжается и дальше, и поэтому мы видим вот такой двухнаправленный кровоток. Но зато скорость, скоростные параметры у нас снизились. Конечно, не так хорошо, как мы хотели бы, но все равно они снизились. Скорость кровотока на данный момент в просвете позвоночной артерии — 59,8. То есть, как раз у нас уровень перехода V2 на V3 на уровне перехода c 1 как раз имеется СТ-нос. Вот этот Сто-нос мы будем фиксировать в протоколе. Давайте мы проведем на этом участке как раз позиционную пробу, когда с поворотами головы. Вы у нас спросили: как раз: я просила вас подготовить вопросы для вебинара, и вот. Один из докторов у меня спросил, как делать пробы с поворотами головы. Как раз мы сейчас этим и займемся. Будьте добры, поверните голову ровненько. Немножко голова закружилась? Нет? Нормально? Хорошо. Выводим точно так же этот же отдел. Мы видим его. И теперь мы должны зафиксировать кровоток на этом участке. Давайте это сделаем. Угол. Хорошо, отлично. Соответствует спектру. Ну и посмотрите, у нас изменился абсолютно спектр. И самое главное, скорости совершенно другие. Мы будем говорить в протоколе, что при повороте головы возникает стенозирование просвета позвоночной артерии на третьем сегменте при повороте в контралатеральную сторону. При нормальном положении головы стенозирования просвета позвоночной артерии нет. Продолжаем дальше исследование. Вы видите, что у нас возникает Г-образный такой поворотик позвоночной артерии на третьем сегменте. Для того, чтобы точно исключить какие-то септальные стенозы, мы должны... Точно так же измерить спектр кровотока вот на этом участке. Он не изменился. Скорость кровотока 54. Да, здесь гемодинамически значимого стеноза на этом участке нет. Хорошо. Давайте мы с вами снова пройдемся по всем сегментам. Снова посмотрим, что спектр кровотока хороший, и перейдем на яремную вырезку. Что мы делаем с этой яремной вырезки? Мы смотрим брахиоцефальный ствол в первую очередь. Чуть-чуть изменим картинку, право-лево, чтобы не менять датчик. Так вот. Мы смотрим, что у нас есть брахиоцефальный ствол. Вот он. И он как раз делится на общую сонную артерию и подключичную артерию. Обратите внимание, что у нас по задней стенке имеются какие-то гиперхогенные включения. Во-первых, утолщение стеночки, а во-вторых, какая-то гиперхогенная часть. Вероятнее всего, это наводка, но мы не исключаем, что может быть и атеросклеротическая бляшка, а может быть и утолщение комплекса интимомедия. Поэтому обязательно эту зону нужно в разных спектрах посмотреть. Давайте мы немножко поменяемся. Еще раз авто сделаем. Так, Залиночка, будьте добры, в ту сторону голову. Я еще раз посмотрю этот участок. Нет, вроде бы все хорошо. Еще раз ровненько голову лучше посмотреть надо. Чуть-чуть фокус поменяем. Конечно же, все зависит от качества ультразвуковой картинки. Если качество ультразвуковой картинки хорошее, то и визуализация просто замечательная. Я думаю, что да, здесь есть, имеется имеется небольшое утолщение стеночки вот на этом участке. Видите, да? Высота данного участка 1,7 мм на протяжении 7,5 мм. Мы также фиксируем данный участок, и он вносится в протокол как признак утолщения стенки. Мы переходим на контролатеральную сторону. Будьте добры, голову в мою сторону. И делаем идентичные исследования уже с этой стороны. Также скрининговые исследования. Чуть-чуть больше геля возьмем. Чуть-чуть расслабьте шею. Мы также видим, что у нас есть общесонная артерия, которая делится на внутреннюю сонную, наружную сонную. Диаметры соответствуют норме. Мы также будем смотреть кровоток. Спектр кровотока по общей сонной артерии. Так, чуть-чуть алиазинг-эффект уберем. Вот, отлично. Угу. Выставляем правильный угол который должен быть не больше 60 градусов. Хороший, фазный, мультифазный кровоток со стороны общей сонной артерии. Также его фиксируем по левой стороне, который зайдет в протокол исследования. Я уже выполняю такие скрининговые исследования для того, чтобы четко зафиксировать, что у нас меняется по протоколу исследования. Еще выставляемся. Хорошо. Внутренняя сонная, она имеет примерно идентичный спектр кровотока, как с контралатеральной стороны. Скорость кровотока 101 до 125, это норма. Также мы фиксируем данные изменения со стороны внутренней сонной артерии. Спектральное окно в данном случае абсолютно свободное, мы не видим турбуленции. Наружная сонная артерия в проксимальном отделе. Спектр кровотока соответствует наружной сонной артерии. Есть небольшая ретроградная фаза на данном участке. Скорость кровотока составляет 69,3. Мы померим на наружной сонной артерии. Угу. Зафиксировали. И теперь мы переходим на позвоночную артерию. Снова тянем сонную артерию в проксимальный участок и переходим на позвоночную. Можно это в B-режиме делать. Чуть-чуть изменим визуализацию. Чуть-чуть хочется чтобы потемнее был экран, чтобы не так сильно напрягали глаза. Так вот, у нас точно так же позвоночная артерия имеет высокий вход позвоночной артерии, диаметр в норме. Мы сейчас фиксируем показатели. Так, хорошо, рамочку немножко подвинем, чтобы параллельно идти сосуда, Мерим спектр кровотока. Не пугайтесь ретроградной фазе. Это, во-первых, может быть наводка, а может быть здесь ситуация такая, что пациентка молодая и ударная волна в обратную сторону идет по сосудистой стенке. Мы видим, что в просвете позвоночной артерии нет никаких изменений, атеросклеротических бляшек, поэтому все хорошо. Второй сегмент позвоночной артерии. Вдоль остистых позвонков лоцируем. Давайте на симультанус поставим. Я немножко съехала. Хорошо, вот у нас спектр второго сегмента. Скорость кровотока 53,3. И третий сегмент позвоночной артерии. Мы должны его зафиксировать. Чуть-чуть приведем в порядок нашу рамку. Но хочется вам сказать, что здесь очень интересно будет посмотреть, какой же спектр кровотука вот на этом участке. Давайте мы немножко изменим и визуализацию, и изменим положение датчика. еще раз выводим этот же сегмент так внутренняя сонная вот так вот хорошо переходим на третий сегмент позвоночной артерии. Угу. Вот у нас третий сегмент. Иногда не очень просто вывести его. Вот и он. Чуть-чуть ровнее голову. Да, есть определенные сложности. Но ничего, мы с ними справляемся очень даже хорошо. Кровоток сейчас идет к датчику. Почему? Потому что он окрашивается красным цветом. Хорошо. И давайте померим спектр кровотока. Мы видим, что здесь также имеется заполнение спектрального окна, имеется зона турбуленции, которая здесь видна. Да, спектральное окно полностью заполнено. Но скорость кровотока в данном участке 53,1. Это говорит о том, что у нас есть небольшие признаки стеноза, но они гемодинамически незначимы. Давайте на втором участке померим позвоночные артерии, которые будут окрашиваться у нас в синий цвет, потому что идет от датчика. Так, выставляем угол. Хорошо. Чуть-чуть поворачиваем. Да, есть небольшая турбуленция, которая заполняет спектральное окно, но это абсолютно в пределах нормативных значений, потому что скорость кровотока до 40. Давайте поставим голову ровненько. Будьте добры, ровненько, хорошо. Еще раз выводим тот же самый отдел. Да, немножко сложновато, но ничего, но это же и есть это сосудистые исследования, которые самые сложные, которые необходимо выполнять пациентам. хорошо давайте мы посмотрим на вот он думаю что-то не то по цветовой гамме вот у нас третий сегмент отлично хорошо красится хорошее спектральное окно в принципе чуть-чуть изменилась скорость с 40 до 56 и чуть-чуть ближе как раз на изгибе измерим. Вот там, где есть небольшой алиазинг-эффект. Выставляем угол в правильном направлении. Вперед. Да, у нас нормативные значения в принципе не изменились. Но есть небольшая турбуленция. Это все-таки экстравазальная компрессия в виде остеохондроза шейного отдела позвоночника. Вот на данный момент мы, в принципе, можем закончить исследование на линейном датчике и перейти на конвексный датчик. Для чего? Для того, чтобы осмотреть, во-первых, на всю глубину мягкие ткани шеи, а во-вторых, для того, чтобы зафиксировать изменения со стороны дистального отдела внутренней сонной артерии. Голову в мою сторону. Чуть-чуть. Ага, хорошо. Мы переходим на исследование сосудов конвексным датчиком. Чуть-чуть изменяем визуализацию. Так, это ниже лежащие отделы. Хорошо. Мы ориентируемся на общую сонную артерию. Чуть-чуть шире экранчика сделаем. Чуть потемнее, для того чтобы не резало глаз. Ориентируемся на общую сонную артерию, которая продвигается выше к голове. И мы видим, что здесь у нас должна быть как раз зона бифуркации. Мы знаем, что наружная сонная артерия, она остается маленькой, тоненькой, узенькой и идет немножко выше. А вот внутренняя сонная артерия, она располагается глубже и имеет загиб. Вот он у нас. Это называется пологостью внутренней сонной артерии. Вы скажете, что же вот это такое? Это вена, которая, во-первых, окрашивается в красный цвет. Немножко уберем алязинг эффект. Отработаем с аппаратом. И во-вторых, мы видим, что она располагается прямо рядышком с внутренней сонной артерией в дистальном сегменте. Но теперь у нас осталась задача померить спектр кровотока на дистальном участке внутренней сонной артерии. Фиксируем. Включаем импульс на ванновой доплер. Смотрим, какой у нас угол. Так, сейчас на доплере. Хочу немножко инвертировать кровоток. Пока у меня здесь я не вижу, чтобы он давал такую возможность хорошо. Поднимаем базовую линию для того, чтобы зафиксировать пиковую систолическую скорость. Фиксируем кровоток. Скорость кровотока 92,5. Мы можем, например, ну, на нашей системе, мы можем это себе позволить. Мы можем поставить двойной доплер. Что это такое? Это когда мы смотрим скорость кровотока на двух участках артерии. Но сейчас хорошенько выведем два участка и посмотрим, что до и что после. Дуал доплер нажимаем. Один доплер мы поставим на участок дистальный, а второй доплер мы поставим на проксимальный. Чуть-чуть сэмпл волю изменим и угол выставим. Мы здесь уже не ориентируемся на ток крови, мы ориентируемся на то, чтобы у нас правильно выставлен был кровоток. Ну и вот у нас абсолютно нормативные значения с двух сторон. Единственное, что, конечно же, нам нужно поднять немножко базовую линию на другом доплере. Так, хорошо. Второй Доплер. Скоростные параметры. Хорошо. И теперь зафиксируем скоростные изменения. На проксимальном участке. И на дистальном участке. Хорошо. Пологость, в принципе, гемодинамически незначимая. Скорость, максимальная скорость кровотока на дистальном участке 75,1. Давайте посмотрим, что у нас позвоночная позвоночной артерии в визуализации на конвексном датчике. Мы также ротируем датчик. Мы видим небольшой алязинг эффект на уровне третьего сегмента. Вот он, третий сегмент позвоночной артерии. Мы видим, как позвоночная артерия продвигается вдоль позвоночного канала. Окрашивание позвоночной артерии разное, потому что эта часть идет к датчику, эта часть идет от датчика, поэтому красным цветом к датчику, от датчика в синий цвет. И мы видим, как она входит в подключичную артерию. Все, мы закончили с левой стороной, переходим на правую. Также ориентируемся на общую сонную артерию. Смотрим дистальный участок внутренней сонной артерии. Здесь также есть незначительная, небольшая пологость. Я практически уверена, что она будет гемодинамически незначимая. Точно так же корректируем угол. Все, у нас на дистальном участке внутренней сонной артерии хороший кровоток скоростью до 80 см в секунду. Снова переходим на третий сегмент позвоночной артерии. Мы видим алиазинг-эффект зоны турбуленции. Мы помним его, да? Давайте мы посмотрим уже на конвексном датчике. Иногда бывает такое, что мы на линейке просто не можем вывести. Почему? Потому что э, слишком глубоко залегает у пациентов с высоким индексом массы тела. И поэтому мы видим сложности определенные. Вот как и здесь, да? Мы посмотрели, что... Э, у нас есть алиазинг-эффект. Мы помним, что он был на линейном датчике, и мы его зафиксировали также на конвексном. И скорость кровотока составила 160. Ну, примерно, там было 156, но здесь вот 160. Оно примерно сопоставимо с тем, что было. И мы понимаем, что да, при повороте головы у нас есть стенозирование артерии на 50-69%. Теперь также мы просматриваем позвоночную артерию на протяжении, фиксируем ее вход в подключичную артерию. Все, отлично! Мы с вами закончили исследование артерии шеи. И давайте будем разбирать с вами весь протокол. Я вам сейчас покажу, как протокол выглядит на репорте. Репорт у нас будет в виде отдельной фотографии. Покажу, как его фиксировать на протоколе исследования. И с вами отдельно уже поговорим об протоколе исследования в виде заключения. Заключение будет интересным в плане того, что нам нужно зафиксировать изменения на позвоночной артерии, пологости и высокий вход. Проходим дальше.